Приветствую, меня зовут Сергей Бердачук, в этом видео я расскажу, как определить своего покупателя, именно какими способами в интернете можно выделить, кто конкретно является вашим покупателем. Одна девушка писала, что она думала, что ее покупателем является молодые мамы, но по факту, как выяснилось, покупают реально и мужчины и женщины. Интернет позволяет собирать статистику, если у вас есть сайт, Сайт можно сделать очень просто, просто размещаем блок банально на WordPress, практически любой хостинг позволяет это сделать одной кнопкой, и подключаем туда Яндекс Метрику и Google Web аналитику По сути в Яндекс.Метрике есть специальные отчеты по набору трафика, после того, как пройдет какой-то промежуток времени, вы будете видеть срезы, конкретно срезы ваших интересов, ваших клиентов, фактически видно сколько процентов занимают мужчины, сколько женщины, какой возраст. А если вы делаете еще цели, то есть цели – это конверсионные цепочки, когда человек делает какое-то нужное вам действие. Например, заходит на страницу покупки, или на ключевую страницу, на страницу продающую, или в страница в корзину переход. Вы оформляете цели, как goals, так называемые. И вот можно сделать выборку по целям, и конкретно по целям очень четко видно конкретно какая целевая аудитория покупает у вас ваши продукты и уже потом под них более настраивать более четко настраивать сайт рассылку электронную вписи и получать еще больше более качественных клиентов которые действительно покупают используйте эти техники и удачных вам продаж Yes. Well, I was. I don't know. So well, whatever side. <laughs>